Импульсная система доктора Элдера Здравствуйте всем! Рад приветствовать вас! Сегодня мы расскажем о такой интересной системе, которая описана была в книге доктора Элдера, называется импульсная торговая система. Она основана на двух популярных известных индикаторах, таких как индикатор скользящая средняя и индикатор МАГДИ, гистограмма МАГДИ. Принцип по задумке автора данной системы следующий поймать импульс движения в начале тренда и быстро выйти из сделки до того, как тренд успеет развернуться, чтобы не попасть на запаздывание, которое свойственно индикатору скользящей средней. То есть используется трендовый индикатор скользящей средней и индикатор MACD гистограмма, которая имеет возможность предсказывать разворот рынка. Давайте в терминале QUICK посмотрим пример, как все это работает. Настройки системы аналогичны настройкам других наших торговых роботов из комплекта. Здесь у вас имеется огромное количество различных настроек. Работать можете на любом рынке, на срочном, на фондом на валютном. Режим реверса, только лон, только шорт. Возможность задать закрытие за определенное время перед окончанием сессии, в случае если вы хотите внутри. Дневной торговлей заниматься. Есть защита от запиливания. Есть режим виртуальной торговли. То есть торговля, когда вы на одном инструменте можете запустить сразу несколько торговых систем. Как это сделать? Все подробно описано в виде инструкций. при заказе боевой версии. И можете выставлять дополнительно стопы и профиты. В том числе стопы по волатильности. На основе индикатора Average True Range. Сразу скажем, данная торговая система достаточно специфическая, но некоторым она нравится, они ее используют, ну, как правило, в дополнение к другим более глобальным системам. Например, скользящий средний, параболик, индикатор на основе индикатора Шимоку, который работает исключительно на трендах и могут поймать весь тренд, в отличие от данной системы, которая может поймать только кусочек небольшого тренда. Мы видим пример графика рубль-доллар, 15-минутный таймфрейм. Давайте посмотрим, как возникают сигналы. Сигнал возникает в следующем случае: если появляется растущий бар, гистограммы Магдии, вот мы видим, он зелененький, и скользящая средняя начинает расти, то есть где-то вот в этой области. Соответственно, когда возникает такой сигнал, мы открываем длинную позицию. Здесь мы входим в лонг. Дальше мы смотрим, когда один из индикаторов уже не показывает сигнал в лонг. В данном случае вот появляется первый падающий красный бар. Дальше вот они появятся. И гистограмм магии разворачивается. При этом скользящий средний растет. Но, тем не менее, здесь мы уже выходим из позиции. Таким образом, мы не, не дожидаемся окончания тренда или разворота тренда. А забираем вот свой кусочек с рынка. И уходим с этого рынка. Вот такой по задумке. И так работает импульсно-скользящая система Dr. Elder. Если мы посмотрим дальше график, то мы увидим, что на самом деле дальше тренд продолжался. Но гистограмма МАГДИ уже в этот момент развернулась. И мы забираем только свой, как мы сказали, свой кусок Трендом мы забрали и уже уходим с рынка, уже дальше в дальнейшем движении не участвуем. Спасибо за внимание. Не забудьте на нашем сайте ознакомиться с другими торговыми роботами из данного комплекта роботов для терминала Quick и терминала MetaTrader 5. До свидания.